А теперь мы поговорим о тех методах, когда трансплантат находится в не очень комфортных для него условиях. Например, мы сделали вестибулопластику, и у нас он открытый. Он установлен в принимающее ложе в операционную рану, но он подвержен еще каким-то агрессивным влияниям со стороны полости рта. Правильно. Что самое важное в данной ситуации? Соблюдение каких правил для того, чтобы у вас не умер трансплантат в этой ситуации? У него питание только от принимающего, принимающего ложа, больше ни от чего. Так надо его прижать максимально. Прекрасно. А размер его имеет значение? Размер должен быть больше. Значит, смотрите, мы делаем вестибулопластики в двух ситуациях. В зоне адентии и применяем свободные десневые трансплантаты. И в зоне э, с наличием зубов. Где будет высший риск э, некроза трансплантата? потому что там есть поверхности зубов, которые являются мертвыми зонами. Так вот в этом участке тогда трансплантат должен быть больше и шире и иметь опять вот эти вот дополнительные крылья для питания. А если вы делаете vestibuloplastику в зоне адентии, увеличиваете просто, да, на момент на подверье создаете прикрепленную десну для будущих каких-то своих мероприятий, а, там плантологических, ортопедических, неважно то ваша задача просто вы его можете рассчитать, но немножко не дорасчитать, может быть меньше, больше. Вот в этой ситуации самое главное его правильно пришить и правильно отпрепарировать принимающее ложа. Как препарируется принимающая ложа под трансплантат привести было пластики. Достаньте, пожалуйста, все у себя вот такие вот штуки. Все, да? Все готовы? Традиционный разрез никаких там чудес нету помока гингививальной границы, отслаивание мышц тяжей. И как дальше подготовить принимающая ложат для нашего трансплантата? Значит, когда-то, давно, это называлось двухэтапным методом, и трансплантат фиксировали вот сюда, вот сюда. вот сюда, прямо в основании рецессии туда фиксировали, а потом вторым этапом делали коронально-опекальное смещение, и когда уже создавали объем, перемещали. Как правило, эти операции не, заканчивались не очень успешно, потому что, там образовывались такие рубцы, которые очень вообще плохо поддавались потом каким-либо мероприятиям. Соответственно, как-то эта методика так ушла, но альтернативы особенно никакой не появилась. И дальше было предложено, вот эта вся часть вместе с сочками, она депитализируется. Мы создаем, что кровоточащая, принимающая ложа с надкосницей. И соединительной тканью на принимающем ложе. Для того, чтобы даже если у нас есть корни зубов, которые мы начинаем закрывать, мы сохраняли вот в этих местах питание для нашего трансплантата. Ну и делаем его еще туда по крылу с каждой стороны максимально, что мы можем Сделать в этой ситуации, сколько у нас вот есть материала его собственного аутотрансплантата, да, столько вот он здесь выполняется. Метод несложный. Самое главное это подготовка вот этого принимающего ложа, сохранение надкосницы. Корни зубов, если у нас есть зубы, обрабатываются по такому же протоколу, как и всегда, который мы с вами записали и обсудили ранее. Вот, пожалуйста, фиксация. Одиночным, можно петлевидным, можно просто одиночным узловым швом фиксировать к сосочкам сначала. Но так просто вам будет удобнее, у вас не будет ерзать трансплантат, потому что он достаточно скользкий в полости рта, у вас еще это и ртовая жидкость и кровь, там все это... Не так комфортно и удобно, как это можно показать на биологической модели. Надо этому относиться спокойно. <coughs> После того, как вы зафиксировали его к межзубным сосочкам, депитализированным, вы начинаете фиксацию трансплантата крестообразными вертикальными прижимающими швами. как там нарисовано. Вам понятно? Возле каждого зуба вы фиксируете. Не одним где-то что-то, а вот это все максимально-максимально прижимать. Обратите внимание, тут вы прошиваетесь субпериостально, здесь вы прошиваетесь и обвиваетесь вокруг зубов в сосочке. Вы нигде не прокалываете трансплантат. В данном случае все-таки ширина трансплантата будет иметь значение для его выживаемости, потому что если он будет уже, чем какая-то из самых глубоких рецессий, у него есть риск начать некротизироваться в этой мертвой зоне. Поэтому тут вы должны все-таки измерять э, свой трансплантат заранее, когда вы отпрепарировали принимающее ложи. Как это происходит? Вы берете пародонтальный зонд, измеряете трансплантат, который вам нужен будет, и эти размеры переносите на подготовленную поверхность на небе. Ну, как-то вот так это во рту выглядит. Это вот здесь, короткое прикрепление. Трансплантат. А, нюанс. Края трансплантата нужно немножко деэпитализировать, как бы уменьшить, сделать наскос. Потому что когда вы его начнете адаптировать, к принимающему ложу, у вас получится такой широкий срез, да, как будто он бугром стоит, и эта зона тоже, она мертвая, она умрет. И максимально вот он должен просто как вот такого как пастуда вставать. Это несложно, он просто по периметру, буквально полтора миллиметра до эпитализации, ничего там не будет, немножко налета просто может быть там фибринозного на нем, это абсолютно не страшно. И здесь я сделала еще вот в этой операции, вот здесь расщепила еще немножко подслизистые такие крылышки, сделала аппроксимально от зоны от операционной раны, и туда, видите, трансплантат еще завела, доэпитализированный, чтобы создать ему еще какую-то возможность. Я объясню, скажу, почему. У меня эта пациентка чудовищный курильщик, это наши просто враги а, парадонтологов первые, это пациенты, которые курят, потому что у них вот эти все риски очень высокие для всяких некрозов, отторжений и так далее. Пусть они лучше пьют, чем они э, курят. Да, а сейчас вообще мы столкнулись, я не знаю, как в регионе у вас, в Санкт-Петербурге распространено вот это... Да, да. И, и они дают просто жуткие космические токсические пародонтиты, которые вообще никак не привести в порядок. <coughs> К сожалению, только отказ пациента полностью от вот этой погубной привычки приводит к какому-то выздоровлению. В, в ее случае можно было спокойно все зафиксировать и сделать традиционным образом. Я просто перестраховалась, потому что она курит под полторы пачки в день. Вот эти очищенные зубы, это то, что я очистила я еще не до конца и вот буквально там за 2-3 посещения, даже не с одного раза. Вот так это выглядит. Здесь, кстати, вот эти швы называются швы на вожжах, они используются вот при таких конвертных методиках, да, полуконвертах, тоннелях, я покажу их вам, но их рисовать бессмысленно, абсолютно, я вам их покажу вот на модели, потому что с ними уже пройденный вариант, мы их рисовали, рисовали, никто не понимает, это надо показывать. И в данном случае вот такой крестообразный шов, но он все равно есть. Это зона забора трансплантата. Двумя крестообразными швами она ушита.